Всем привет, вы на канале форума Свободной России, я Алина Винтер и в гостях у нас сегодня политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий. Да, всем желаю здоровья, хорошего настроения на сегодняшний день и не только. Но я предлагаю начать с локдауна. Как мы помним, власти в России его ввели и сейчас люди не работают. 28 октября был у нас уже рекорд новый, более 40 тысяч заболевших. Но общество как-то несерьезно к этому относится. Кто-то подделывает QR-код, также ходят в гости, пытается обмануть эту систему. Как думаете, а почему так? Почему нет веры в ужас происходящего? Ну, а давайте мы договоримся о понятиях. Никакого локдауна наши власти не ввели, потому что локдаун, карантин, и чрезвычайной ситуации и так далее требует от государства, от правительства особых мер по поддержке людей, по поддержке бизнеса компенсацию ущерба и так далее и тому подобное. Ничего этого, не помогать людям, не компенсировать ущерб, нашего российской власти не собирается делать и не делали и не делают. Самое безобразное правительство с точки зрения помощи своему народу и своей экономики И поэтому они стыдливо, как в очередной раз это уже происходит, объявили так называемые эти, как, каникулы, да? выходные дни, как говорят, кар кар каран каран караникулы, караникулы, да вот. То есть стыдливо уходя от своей ответственности за судьбу народа и вообще, так сказать, судьбу предприятия. Поэтому это, опять-таки, лицемерие, ложь. И народ, сталкиваясь тотальный, 24-часовой в день, ложью правительства Путина, Кремля и так далее, он, конечно, власти не верит. Я затрудняюсь вспомнить точную дату, но совсем относительно недавно. Журналист Андрей Караулов, у которого очень большая аудитория телевизионная, ютьюбовская, он провел свой собственный опрос, где стоял один простой вопрос. Доверяете ли вы власти? Да или нет? Вы знаете, Алина, какой результат он получил на двух миллионах 40, 440 тысячах ответов? Мне кажется, что процентов 70-80 вряд ли будет я, я думаю, что мы должны еще раз повторить в эфире, Результат, который он получил, проголосовало 2 миллиона 440 тысяч человек на его канале, на его платформе. 98% сказали нет. 98% проголосовавших, понятно, что это все-таки более активная гражданская аудитория, сказали нет. 98% рейтинг недоверия власти. И вот этот рейтинг недоверия власти трансформировался в рейтинг недоверия Информации власти о ковиде, о пользе прививок, о необходимости санитарных мер. Потому что мы видим, когда власть хочет кого-то наказать за протестное гражданское движение, они придумывают ковидные дела. А когда власти нужно, чтобы голосовали на пеньках на багажниках, так сказать, на лавочках, они снимают всякие ограничения, сгоняют людей сотнями тысяч или там, десятками тысяч на стадионы и говорят, что все нормально. И поэтому народ власти абсолютно не верит. Это первое. Второе, не верит в э, э, вакцину. Потому что Путин уже тысячи раз заявлял о том, что он победил ковид. И как мы видим, он не только не победил ковид, а он довел страну до катастрофы, до медицинской и э, человеческой гуманитарной катастрофы. Просто я э, еще раз хочу озвучить в эфире некоторые цифры. Потери Российской империи в, мира... в войне с Японией, которая привела к первой русской революции, составили всего, ну извиняюсь так за цинизм, да, всего 78 тысяч человек. Сегодня у нас каждый день умирает тысяча с лишним, тысяча сто, тысяча, там уже больше. да. А, как говорит статистика, реальная смертность, избыточной, так называемая, превышает две тысячи, кто-то говорит три тысячи. Таким образом, мы теряем э, людей э, столько, сколько потеряли за всю русско-японскую войну, меньше, чем за 40 дней. Меньше, чем за 40 дней. Мы теряем людей, сопоста... значит, если мы берем потери в афганском вторжении, да, 15 тысяч погибло. Это 7 дней, 7,5 дней, грубо говоря. Вот такая катастрофа, это результат недоверия власти. Это абсолютный, значит, ложь и вранье. Это неэффективные, не очень эффективные вакцины. И, как говорят, у нас вот, ребята, есть страна, есть один президент, и поэтому есть одна вакцина, и ничего другого вам не положено. На самом деле весь мир открыт для всех вакцин. Весь мир открыт для всех вакцин. Сегодня признано, по-моему, 6 или 7 вакцин международным сообществом. Это не только вакцины, нам известные, там, Pfizer, Moderna, там AstraZeneca. Это уже бразильская вакцина, это уже еще, по-моему, китайский, китайский, не помню, еще несколько вакцин, которые разработаны и сделаны, они применяются. А, индийская вакцина. То есть уже официально признана миром э -э -э, порядка там 6-7 вакцин, которые эффективны. Почему Путин не разрешает применять эти вакцины для людей? Люди бы могли выбрать. Люди не доверяют, предположим, спутнику, они бы сделали Pfizer, не доверяют Pfizer, сделали бы индийскую вакцину, не доверяет индийской, сделали бы еще какую-то. У нас вот это вот навязывание спутника ВИ, я еще раз говорю, я сейчас не говорю о там эффективный, неэффективный. Я думаю, что он помогает, этот спутник ВИ помогает в основном от летального исхода. Потому что вот у меня, наверное, в моем окружении человек 40 привили спутником ВИ и все переболели ковидом. Правда, слава богу, никто не умер. Вот человек 40, которых я лично знаю, близко знаю, там мои друзья, знакомые, родственники. Друзья друзей и так далее. Вот человек, наверное, 40 привились, и все 40 переболели. Э, никто не помнит. Значит, она помогает, может быть, это спутник ВИАТ летального исхода, но совершенно не помогает сдержать уровень заражения, распространение этой эпидемии. Поэтому вот недоверие ко всему и привело к этой гуманитарной катастрофе, человеческой катастрофе, причем на, пол, на фоне полного, тотального лицемерия ханжества власти, которым мы сталкиваемся каждый день. Люди врут, не, не стесняясь с экрана. Вот такая ситуация, такая нас страна. Ну вот действительно, власть устроила цирк. Но снимать ли это ответственность с людей? Ведь есть какие-то сознательные граждане, которые самостоятельно соблюдают меры, там, прививаются, как-то пытаются обезопасить себя и своих близких. Я считаю, что... Я, мое личное убеждение я никому не навязываю. Я считаю, что вакцинации для того и придумана, и, кстати говоря, человечество, как цивилизация, показало свою зрелость впервые в мире, впервые в истории. Вакцина от пандемии создана за год. За год. Такого никогда не было. Это говорит о развитии науки, техники, технологий, международного сотрудничества, обмена информацией и так далее. Никогда раньше человечество не могло создать защиты от какой-то, болезни ранее, чем там за 3-5-7 лет. Сейчас эта дистанция пройдена за год. Я считаю, что эти усилия ученых, медиков, они не должны пропасть даром. И мы видим, что среди привитых минимальная смертность, минимальные тяжелые исходы, значит, вакцины работают. Сегодня уже есть статистика и опыт на сотни миллионов, вакцин, сотни миллионов случаев вакцинирования. Есть статистика убедительная, достаточная, которая, в общем-то, говорит о том, что прививаться надо. Прививаться надо. Я не уверен, там, что там ну, хвалить спутник, да, опять-таки, нет и пока международного признания, и мы видим э, проблемы с распространением спутника даже в тех странах, которые вы признали. Я имею в виду третьей страны, да, часть третьих стран решила закупить спутник, но оказалось, что ни производственных мощностей нет, ни сроки поставки не выдерживаются. многие страны, подписав контракты с Россией, отказались от этих контрактов из-за бардака и неспособности России четко выполнить свои договорные обязательства. Но раз есть возможность привиться любой вакцины, ну, я имею в виду, вот спутник все-таки работает. И, и, и надо это делать, потому что на безрыбье и рак рыб. Ну да, вот мы ездили на москвичах, мы ездили на Волгах. Конечно, это было как бы помягче сказать уежище, да, по сравнению с мировым автопромом. Но все-таки это было средство передвижения, мы им пользовались. Ну, может быть, спутник сейчас похож немножко там на, на Волгу или там на Москвич, но он работает. На него можно доехать там от Москвы до Санкт-Петербурга и назад вернуться. Поэтому надо это использовать. Угу. А может ли сейчас власть что-то сделать, чтобы общество поменялось свое мнение? Или вот уже поздно, потому что постоянно это нет. Уже вот ничего игра... невозможно сделать. Уже ничего невозможно сделать, кроме угу. традиционных репрессивных мер, которые служат палочкой-выручалочкой для нашего режима путинского, практически все в любой ситуации. Они ничего сегодня не умеют, кроме репрессий, кроме наказаний, кроме ужесточений, штрафов и далее везде. А зачем вообще власть бегает из стороны в сторону? Ну, закрыли бы они людей и все. То есть понятно, что они там, должны компенсировать там, расходы, да, ущерб, который произойдет, компенсации, выплаты и так далее и тому подобное. Но мы уже прекрасно понимаем, что сейчас такая обстановка, что власть вполне себе может это не делать и люди особо не будут возмущаться, то есть там митинг, если... А мы, выходит, а мы, то а так мы так с вами много. не знаем, будут они возмущаться или не то будут. То есть вы думаете, власть все-таки допускает вот такую возможность? Власть боится народа и правильно делает, потому что на сегодняшний день вот э, у меня есть опыт, э, я же из прошлого века, у меня есть опыт э, как бы так сказать исторический и я один из немногих, один из тех немногих, кто там уже в 80-е годы понимал, что Советский Союз стремительно приближается к своему краху и ведь там тоже не было какого-то массового движения там тоже не было каких-то массовых выходов на улице просто на кухнях было недовольство были анекдоты было накапливалось какое-то раздражение от власти усталость от нее и все это вывело потом миллионы людей на улицу в один момент причем собственно говоря особо повода не было вот и сейчас ситуация еще хуже я все время говорю, ребята, вот вы знаете, что спасло Советский Союз от большой гражданской войны в девяносто первом году? Как вы думаете, Алина? Я как думаю, что активизм ведущая, людей все-таки, Не, не, Советский Союз от большой гражданской войны в девяносто первом году. Вот ваше мнение. Ну, народ, слишком много людей, слишком все было непонятно, непредсказуемо. Ну и слишком большое количество разных мнений как-то... Не дошло до этого. Не было вот этого пика, ну, так скажем. Вы хотите сказать, что не произошла поляризация. Да, я с вами частично, вернее, в этом смысле согласен. Mm -hmm. Но я вот, моя моей личной точки зрения, опять никому не навязываю. Я считаю, что Советский Союз от большой гражданской войны малые произошли все-таки. Они произошли в Молдове, они произошли в Грузии, Абхазии, они произошли между Арменией и Азербайджаном, были погромы в Ферганске, дали немного другое, то, что было. Но до большой гражданской войны не дошло, я думаю, что Советский Союз от большой гражданской войны тогда спасла однородность общества. И отсутствует этих полюсов ненависти. Да, как вы сказали, что много было людей, много мнений, не было поляризации, не было непримиримых противоречий. Вот тогда не было непримиримых противоречий. Я как сотрудник КГБ СССР, в то время там, молодой сотрудник, молодой офицер, прекрасно наблюдал, как КГБ СССР отказался выполнить приказ стрелять народ. Такой приказ поступил нам ночью с 19 на 20 августа 1991 года, КГБССР его не выполнила, Не выполнила, поскольку мы понимали, что это ужасно, если мы будем стрелять в своих друзей, товарищей, знакомых, сослуживцев, одноклассников, однокурсников и так далее. Никто не пошел. И вот сейчас, сейчас в обществе накапливается не только полюса ненависти. Есть путинисты и есть антипутинисты. Сейчас огромное количество непримиримых противоречий между богатыми и бедными, между русскими и нерусскими, между черными там, и белыми, ну я условно говорю, между расой какие-то, там, между христианами и нехристианами. Там, и... Огромное количество противоречий, которые не разрешаются в нынешней власти. И вот этот потенциал ненависти, раздражения, усталости, апатии и так далее, он трансформируется всегда в острую эмоциональную реакцию. Когда что-то происходит в обществе, когда какой-то есть триггер, то есть спусковой крючок этой реакции. Я вот думаю, что власть боится этого. Почему она там держит народ в узде? Почему она там постоянно гнобит любое проявление свободы мысли? Даже самые безобидные. Какие-то там репосты, ретвиты, какие-то рисунки, какие-то там карикатуры. Да? Мы с вами знаем, что там нещадно сажают за все это. Они боятся вот этого всплеска народных эмоций. Потому что сегодня неэлектризовано общество. То, что там прокурора тащили, привязав за шею его тросом, да, по на машине. То, что каких-то там милиционеров убили, избили. Это просто вот такие всплески накопившейся злобы и агрессии. И власть прекрасно понимает, что надо подавлять. И поэтому она подавляет в том числе там, и вот эту эпидемию которая загоняет людей в дома. Да? Все-таки люди боятся. Многие боятся. И э, меры ограничительные, которые помогают власти сдержать недовольство людей. Власть все равно боится народа. Она будет... Э, она будет стараться держать его в узде как можно дольше, чтобы продолжать грабить страну. И вот немножко отойдем от этой темы. Госдума приняла в первом чтении бюджет на 22 год и плановый, 23 24 И Силуанов заявил уже о постковидном периоде, о посткризисном. Видимо, мы победили все-таки ковид. То есть это отдельный вопрос. Да, Но интересно то, что до сих пор остаются люди, которые верят, что вот сейчас наступит момент, когда все будет хорошо. Верят телевизору, хотя вот сколько раз уже обманывали Путин, там, да, другие представители власти. Даже можно проследить, что на федеральных каналах то, что они говорят, они не исполняют. Но некоторые люди все равно верят, говорят, ну вот сейчас, наконец-то, момент настал. Откуда они берутся и почему? Ну, есть какие-то законы массового психоза, которые мы не понимаем. Немцы там, многие почти до конца верили Гитлеру, гитлерской пропаганде темные массы, в общем по большому счету, если брать реальный уровень интеллекта и образованности, я имею в виду 20-30-е годы, верили сталинской пропаганде, что кругом одни враги народа, что кругом э, агенты как, каких-то разведок какие-то там диверсанты, какие-то там подпольщики, бан, бан, кулацкая банда подполье, верили в, в необходимость переселения народов и так далее. То есть в народе всегда есть тупая вера официальной пропаганде. И чем э, забитие народ, тем больше генов рабства в его крови, тем охотнее они верят во всякую официальную ложь. Вот так. Пропаганда это ложь. Пропаганда это не средство массовой информации. Это просто ложь. Она формы там каких-то различных новостей, передач, формирования общественного мнения. Но любая пропаганда это ложь. И вот люди, к сожалению, чем более забитый народ, тем больше у него в истории вот этого рабства, а наш народ, ну, я не помню, кто сказал, чуть ли там не Медведев, когда стал президентом, что тысячелетнее рабство у нас э, в истории, в нашей. Ну, может быть, не, да, я думаю, что около тысячи лет, если мы берем там монгольское нашествие, если мы берем там э, крепостное право 500-летнее, если мы берем там сто лет э, почти э, большевизма, самый чудовищный, изверский зверский эксперименты в мире над, над, над народами, то, наверное, получается, около тысячи лет рабства это не могло не отразиться на менталитете нашего народа, который э, по-особому устроен, у него по-особому устроены мозги, ему постоянно нужен пастух. Вот даже в оппозиции, я уж извиняюсь, так сказать, за примату и, может быть, там откровенность излишняя, даже у нас те люди, которые поддерживают оппозицию, им все равно нужен вождь, им все равно нужен пастух, им все равно нужен поводырь. Люди не, по, не понимают, что современный мир строится на, раздели, на э, власти разделенной, то есть есть различные ветви власти с особыми полномочиями, каждый независимый друг от друга, коллегиальные власти. Вот люди этого не понимают. Даже в оппозиции люди считают, что должен быть вождь, за которым они там пойдут, как бараны, э, куда угодно. Но дай бог, чтобы на хорошее дело. Вот, а если на заклание? Поэтому, к сожалению, вот этот менталитет нашего народа, он сказывается. Вот отсюда у нас большая масса, которая до сих пор верит абсолютно чудовищной, лживой, абсолютно безумной, э, человеконеновидческой пропаганде, которая сейчас э, на всех экранах э, государственных СМИ, не только на экранах, на всех, э, на всех газетах, э, фильмах, даже спортивных передач. Я включаю в карте, спона, э, спортивные каналы, вообще телевизор не смотрю, кроме спортивного канала, да и там даже пропаганда уже, там уже ее даже уже очень много, уже, уже неприятно смотреть. Ну вот еще власть как опубличила структуру бюджета, города, рассказывает о том, что к 2024 году хотят увеличить траты и расходы на там, национальную безопасность, правоохранительную деятельность, оборону, там, говоря о медицине, да, действительно, там, в 2022 году денег чуть больше, чем в 2021, но меньше, чем в 2020. Я уж не говорю про инфляцию, не говорю про то, что денег в 2020 году не хватило, и они все равно заложили сейчас меньше, хотя показатели еще выше по заболеваемости. И все это так публично рассказывается. А зачем? Неужели власть не понимает, что на этим яму себе роют? То есть она говорит, вот мы даем деньги силовикам, нацобороним, безопасности. но ну, а с медициной, ну как-то вот у нас все не так очень хорошо. Но говорит она при этом как-то это гордо. А зачем? То есть лучше ну, может, промолчать? Алина, они, они же не могут скрыть бюджет. Пока еще, да? Пока у нас нет такого, чтобы бюджет был скрыт, вообще о чем не говорили. Тогда нужно разгонять парламент, тогда надо разгонять все другие структуры, законодательные собрания в регионах. Советы муниципальных депутатов. Всех надо разгонять. Пока ни к этому еще не Я еще подчеркиваю слово, тут ключевое пока. Пока они к этому не готовы. Им приходится говорить о бюджете, им приходится публиковать цифры. Наш бюджет это убогое зрелище. Не по, даже по цифрам, а по тому, как он принимается. У нас же там нет детальной росписи всех этих строчек. Они там скрывают себя абсолютно... Каждая строчка это практически черный ящик. Никто не знает, что там внутри. И э, если, допустим, бюджет э, любой демократической страны это огромное количество томов, то у нас это там 20 страниц. А что расписывать? -то? И так все, как барана, проголосуют. А что там метать битер перед этими свиньями, которые там заседают где-то в каких-то комиссиях? доплевать да на них. Поэтому у нас нет, по сути дела, ни принятия бюджета, ни его реального обсуждения. Никто никогда не пересматривает параметры. Ну а сама идеология государственных затрат – это удержание власти любым способом. А так как сегодня ставка сделана на силовое удержание власти, на репрессии, на подавление э, любого инакомыслия, то, то кормить будут силовиков. Кормить будут силовиков в концепции вот этой, что мы кругом окружены врагами, как внутренними, так и внешними. Путин, кстати говоря, мне сказали, но я не знаю, насколько можно этому верить. Чуть ли действительно не искренне верит в том, что там э, все то, что происходит плохого в у стране, это козни Запада. Ну, вполне возможно, что в воспаленном воображении можно ради, рождаться любые, так сказать, там чудовища. Да? И э, понятно, что власть неадекватна. Но она вот решила так, что мы будем силой до конца удерживать свое политическое господство, чтобы нам это не стоило. Или чтобы там не стоило народу России. Поэтому вы даже не ищите здесь никакого двойного дна. Тут все лежит на поверхности. Будут удерживать власть силы, для этого нужно основные деньги тратить на силовые структуры, которые служат вот этому режиму, воровскому коррупционному режиму. Вот ну, это вот... приоритеты любого бюджета. Да, действительно, бюджет по сути закрыт. То есть, да, там есть строчки национальной обороны, безопасность. Мы можем видеть, что на это да, расходы повышаются. Но некоторые строчки власть как-то раскрывает. Тоже, опять же, власть заявила, кто-то из депутатов или министр финансов, что выделены деньги на разработку электромобилей. Но вот на фоне всего происходящего, не выглядит ли это вот смешно и глупо? Это же действительно будет злить народ. У людей там денег нет на бинты, на лекарства, а тут здравствуйте, электромобили будем разрабатывать. Ну, надо понимать, что жизнь не останавливается даже про диктатуре. Есть какие-то люди, которые хотят разрабатывать электромобили, их выпускать и так далее. Наверняка они плабируют, пробивают, получают каких-то союзников. Появляются иногда и позитивные строчки в бюджете. Вот. Конечно, электромобилями надо работать. Вот поэтому тут-то как раз мы не должны этому удивляться. Жизнь не останавливается. Люди же не перестают там жениться, креститься, э заводить детей, там, строить квартиры. Она а всегда эта жизнь будет идти. Всегда будет идти борьба там, за какие-то проекты, за какие-то идеи, за какие-то технологии. Она будет идти. Цифровизация России, в общем достаточно, по ну, крайней мере, в крупных городах, на высоком уровне, но это просто результат изобретения Запада. Закупки их технологий, применение их технологий достаточно. Но раньше у нас вообще ничего не было, поэтому сразу закупаем уже современные. Это как раз не должно нас смущать. Нас должно смущать другое что политическая власть не собирается меняться, она только становится каждый день хуже. Масштабы репрессий, масштабы цинизм, жестокость этих репрессий нарастает. Вернулся уже ГУЛАГ, по сути дела возродился. Сейчас, я думаю, что начнут количество врагов внутренних возрастать, потому что система не может остановиться. Она будет вовлекать в свою орбиту различные социальные группы, там не только свидетелей ЕГО, не только там блогеров, не только журналистов. Ну вообще всех людей подряд. И вот это самое страшное, что происходит. А то, что там электромобили кто-то будет разрабатывать, ну, наверное, кто-то будет еще разрабатывать электромобили. Правда, мы с вами видим, что применение изобретательности ума нашего народа, они не находят места в России. Там, грубо говоря, 80% того, что в стране создается, изобретается, придумывается, уезжают, уходят на Запад. Потому что здесь нет условий в России, для, для, ну можно только придумать, дойти до опытного образца, а дальше стоп, потому что нет условий для развития экономики, нет условий для стартапов, нет условий для инновационных процессов, нет условий для нормальных инвестиций, нет защиты э, собственности, ни, ни интеллектуальной, ни э, собственности, вот, в прямом смысле этого слова, да, там, на средства производства, на вот, мою компанию, например, которую мы 20 лет создавали, уничтожили там два месяца. 5 тысяч человек потеряли, ну не потеряли работу, да. Поэтому нет никаких условий, мы же видим, что сейчас идет аресты бизнесменов, причем самых передовых технологий. Вот этого парня арестовали, я забыл его фамилию, который там был одним из разработчиков главных IT-технологий, работал, сотрудничал с государством. До этого уничтожили другую крупную компанию IT-технологий, которая... Четвертый или пятый в мире по мощности компьютер создал, он работает где-то в Германии, в каком-то научном центре. Ну и так далее. То есть идет просто уничтожение э, того, что прогрессивно в России. И люди понимают, что реализовать наработки даже очень полезной стране невозможно в России. Ни одного лобер... Нобелевского лауреата, ну кроме Муратова. Да, вот Муратов, ну слава богу, Дмит... Дима Муратов, Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию большой выдающийся достижение страны. А в целом все наши нобелевские лауреаты с российскими фамилиями, я так говорю, русскими российскими фамилиями, они получают нобелевские премии за рубежом. Все задушили. Здесь ничего нет. Нет никакой науки, нет никакого там искусства, нет ничего такого, чтобы, как бы ты сказать, было на в самом топе мировых стандартов. Ничего этого нет. Поэтому вот, собственно говоря, что тут... Да, ну пусть будут хотя бы электромобили, пусть хотя бы разработают, может пригодятся когда. Да. Вот еще одна такая занимательная тема. Правительство предложило наделить статусом ветеранов боевых действий, следователей и прокуроров, которые выполняли свои должностные обязанности во время конфликта, вооруженного в Чечне и на территориях Северного Кавказа. И здесь речь идет не о том, что наделить таким статусом тех, кто действительно непосредственно да, участвовал, а тех, кто просто работал. Ну, условно, прокурор принимал там жалобы на ЖК, да, там, больницу, какое-то лекарство не дал, не принял и так далее и тому подобное. Ну, просто, условно, ну, как вот дворник выполняет свои функции, но ему почему-то не дают за это ветераны боевых действий. Вот именно конкретно прокурорам и следователям, да, вот именно только этим ведомством. А почему? И что ну, это под... Это вообще, так сказать, практика подачи к силовикам. Ну, да, грубо говоря, когда там всем пенсионерам подкинули десятку там на бедность, да, то силовым пенсионерам подкинули, там, не помню, то ли 15, то ли 20 тысяч. Понятно, что это не решает проблему, но тем не менее, все равно дискриминация очевидна. Это подача к силовикам. Вот, побычка, по попытка задобрить, попытка поощрить их, потому что они сейчас творят беспредел, служат воровскому режиме, они не могут этого не понимать. Они не могут не понимать, кому они служат, что они являются соучастниками огромного длящегося преступления, которое называется значит, подрыв конституционных основ российского государства. Они все участники этого преступления. Ну и чтобы они продолжали в этом участвовать, не испытывали каких-то угроз, им какие-то дают подачки. Вот это очередная подачка. Понятно, что там половину кинут на этой подачке. У нас же как только придумают что-то, я же знаю это по допустим, там по каким-то бывшим воинам, да, там половину кидают. И люди там по судам потом бегают и этих кинут. Вот, Но все равно какая-то подачка, какой-то символический жест, чтобы люди более верно, я так скажу, грамматически неправильно, более верно служили в воровском режиме. Чтобы они не испытывали вгрызение совести, чтобы там мало-мальски приличные ребята, а там и не так много их осталось, в между с мозгами и со способностью качественной работы чтобы они не бросали и не уходили. Потому что очень многие оттуда сейчас наиболее качественные и наиболее грамотные сотрудники уходят валом, как говорится, оттуда. Уходят и уступают свое место тем, у кого не только там две извилины, одна, одна родовая, другая там от фуражки, а еще и отсутствие морали, совести, нравственных принципов и так далее. Вот эти люди сейчас пополняют ряды силовых структур. Ну вот это подачки, попытка опять-таки Завербовать, как говорится, на служение Воровскому режиму силовиков Тех, кто еще там задумывается об этом Наверное, так Будут подбрасывать, будут еще что-нибудь придумывать Не приведет ли это к тому Что вот этот закон, да, который Говорит о статусе ветеранов боевых действий Внесут правки и сделают Какие-то еще больше да, Поблажки, подачки Ну конечно, там... да, ну конечно Будут расширять категории да, ведь это кто ведет, вот... кто, ведет, кто ведет дела по оппозиции кто ведет дела там по тому, чтобы скрыть от, э, банду убийц каких-нибудь, отравителей и так далее. Будут расширять эти категории. Понятно, что они натаскивают льготы на эту систему, потому что без этой системы они не удержатся власти и дня. Но вы же понимаете, что без, без, репрессий, без репрессий сегодня власть не удержится, там, ну, грубо говоря, ну, может не дня, но там месяца, двух месяцев. Вот сейчас, вот, допустим, снять эти ограничения, дать людям право мирно собираться на улице, Дать людям право собраний, пикетов, дать людям право голоса, пустить на телевизор тех, кто говорит правду. И все, от власти ничего не останется, рожки до ножки. Они тут прекрасно понимают, поэтому будут подкупать силовиков по мере силы и возможностей. А можно сказать, что этот режим держится на взаимном страхе. Народ боится власть, власть боится народ, и вот так оно и существует, как-то шатко. Нет, режим но... держится на штыках. Вот правильнее сказать, он держится там на щитах ОМОНа, на дубинках, на штыках. Никакого страха нет, страх только перед, физи перед болью. Любой человек боится боли. Физиологическая реакция, мучение. Я вот сейчас там прочитал речь академика Ефраисимова, по-моему, я могу ошибиться в фамилии. В 1985 году политический музей произнес выдающуюся речь в связи с фильмом Правовилова. Ее можно почитать в интернете, она очень сильная. И он говорил, что мне 81, да, я уже все прошел, он там и лагеря прошел, и ссылки. Я, говорит, не боюсь уже ничего, кроме физической боли и мучений. Но даже я 81 год этого боюсь. И вот режим держится на этом страхе физиологической боли. Потому что они избивают, пытают, они сажают людей в тюрьмы, и там над ними, как мы знаем, издеваются. И вот люди боятся этого, а не власти. А власть они не боятся, они не, не любят, не, не, терпеть не могут. Я же вам говорил о вот таком интересном голосовании у Андрея Краулова на его платформе, да, из 2,5 почти миллионов, там 2% проголосовали за то, что они доверяют власти. А 98% сказали нет. Я думаю, что в стране, наверное, эта пропорция чуть-чуть другая, но она в целом, в целом такая, именно такая. Вот, это процент равнодушных. Грубо... Есть же те, кому, в принципе, без разницы. А зачем они, зачем вообще на них ориентироваться, учитывать их мнение? Ну вот зависит, наверное, от того, какой это процент. Если это большинство, условно, то, да наверное, ну, ничего не хочет не, менять. Не, это не большинство. Есть, так сказать, по категории социологов, так называемые «болото». Ну, это вот, социологический термин. Это люди, которые вот ни на что не реагируют. Да? Ну, может быть там 20%, иногда бывает 30%. А если, допустим, пойдет какая-то сильная эмоциональная реакция и начнутся какие-то там серьезные движения в массах, то этот процент будет намного меньше. Мы их прекрасно понимаем. Ну, просто они сейчас равнодушны, поскольку не видят никакого э, смысла, э, кроме своего собственного выживания, что-то делать. Ну на этом у нас все, спасибо вам за такую дискуссию, диалог, очень было интересно, мы обсудили все, на наш взгляд, такие самые актуальные темы, И до новых встреч!